Всем привет, дорогие друзья, с вами был Channel и мы продолжаем проходить див-симулятор. В прошлых сериях мы собирали компромат на Винни и на Ломбарде, даже на Ломбарде в первую очередь, потому что Винни там почти не упоминался, только вот на доске вот этого э, непочета а, э, криминальных... Э, Убить <смех>, ладно, криминальных Просто чуваков и, Хотя он только один тут но самое главное, короче, тут вот Компромат, кстати, вот этот, который мы собирали В этой серии нам надо будет Получается, что-то с бомбой делать Наверное, мы будем уже Возможно, будет это финал, но Точно я не могу сказать, потому что Финал должен был еще быть Несколько серий назад, хотя А он продлился еще на три серии А может на, на больше даже продлится Я точно не могу сказать такая игра, которую фиг поймешь ну в принципе положим что все положили и что проверьте доску допустим ну, хорошо а вот c 4 появилась да? детонатор лежит в одном из а ну я же говорил что детонатор еще надо еще что-то еще что-то надо короче найти место куда подорвать это, на, на, это я же говорю на очень много серии продлится ни на одну не на две возможно так то я не буду говорить финал, мы просто детонатор будем Красть Я всем желаю приятного просмотра. Посадитесь поудобнее и будем его красть. Кстати, а я там что-то 30% комментировал, меня почти не слышно было. Сейчас я настроил его хорошо, должно быть нормально. Надеюсь, что фабрики, по-моему, это не было фабрики. Понял. Сейчас должно быть все нормально, вроде бы. 301. А, я уже проехал ну ладно. Заговорился и проехал уже. Надеюсь, будет меня слышно хорошо, не громче, чем и саму игру. Потому что это будет не очень хорошо. А реально не было же этого. Что за бред, она меняется каждый день, что ли? Не было этой фабрики, я не помню. Или, или... стоп, подожди, была или нет? Что-то уже запутался. Подожди, а это была фабрика? 37-я, что-то я не помню. Странно как-то. Подожди, а где? А, вот давай, взломый. Там, да, моему этой фабрики не было. Мне кажется, ее сейчас только построили ради нас, наверное, ради задания. Она тут ее не было никогда. Толком-то. Ну, серьезно, что ли? Да вы угорайте, нет. Вот так вот, примерно. А, ну. Подожди, а чего? Бляха. Мы же спали, да? Не, ну мы, в принципе, тут уже пять раз были. Мы уже все знаем. О, мусорка. Неплохо. На всякий случай, если этот дебил спалит нас. А тут нету камер больше, нет? У тебя одна только. Ну, я не знаю. Вроде не должно в каждом метре камера. Это перебор, по-моему. Если будет в каждом метре камера, что это такое будет вообще? На каждом метре. А Ну-ка. Пусто, серьезно? А что, красть-то вообще? Пошел, жопу, я закрылся. Не, меня нету. Иди нафиг отсюда, у а меня нету. Я в, я в домике. Все, я в домике, я контейнер, контейнерке. Я не, меня не все, меня нету. Ты не имеешь права меня увидеть. Мне вообще надо детонатор украсть, и все, я могу уйти. Я не буду больше ничего красть, я обещаю. Я не буду больше ничего красть. Да как ты меня видишь через такую маленькую отверстие? Ты чё, охренел? Чё, очки купил себе внезапно, да? Он же раньше ничего не видел. Он слепой был раньше. Смотри, какой глазастый стал в последнее время. Не, ну у меня есть индикаторы, могу следить за вами. Сервер. Мимак. Не, ну сервер это все займет мне? Зачем мне 4000? Бляхан. А что ты здесь делаешь? Ну, ты должен там быть, ведь за домом, все, иди за домом. Сбоку дома, почему ты здесь делаешь? Возле контейнеров. Сбоку контейнеров, что ли? Так поменяйте, что вы не меняете ни хрена? Бляха, ну вы что, серьезно, что ли? <связывая> Мужик, ты что, серьезно, что ли? Он слепой, походу, полностью. Пара -па Парализировал, короче, их зрение, и он теперь уже слепой полностью стал. Нет, этот нет. Какой-то слепой, кто-то нет. Блин, что происходит? Почему они кругами ходят? Почему ты здесь оказался? Ты же только что сюда прошел. Да бляха, ну как, вот как мне что-то красть, я не понимаю. Они смотрят на меня со всех сторон. Вы чё, мужики, давайте отворачивайтесь, мне детонатор нужен. О, кстати, его раньше не было, один доллар. Все <свят> <свят> время какие-то очень полезные предметы и так дешево стоит, один доллар всего лишь-то. А кошелек какой-то косарь, нормально, да? Бляха мужик, да что за фреска, не надо мне. У ой я меня увидел. Ты чё? Секьюрити охренел, что ли? В смысле? Подожди. Как так-то? Нет! Ну как можно было так в прошлый раз политься? Ну как так-то? Ну серьезно. Да он просто тупой. Главное просто прям полотную не попадаться. Он такой глухой, слепой, и он не может видеть. У него близорукость, вообще в восьмой степени. Не, ну я наверное не буду его брать. Не, он слишком тяжелый. Там его нахрен, <laughs> я не хочу. Делать нечего мне. Кстати, пустые контейнеры вообще полностью, они бесполезные. Толку от них никакого нету. Они просто коробки пустые. Зачем так делать? Пустые коробки, мужик, серьезно, зачем такие контейнеры ох... охраняешь? Они ж пустые. Там ящики просто э, с ничем. Просто, ну реально, ну, смысле. Ну ничего тут нету, ничего. А Ну-ка до А ты меня не видишь. Ты в курсе? У меня нету. Все, я тут ни при чем. Иди нахрен. Ой, блин, ну зачем туда пошел? Ну, разворачивайся быстро. Меня туда-то краснота куда он идет? Ну, бляха, ну как так-то? Делаю 500 баксов. Да что за мелкий дели, дели, делишка? Дельца? Что за фигня? Я хоть только выполняю такие серьезные дела. Зачем мне такие мелкие? Че будешь туда-сюда ходить, что ли? Да не, так нельзя, мужик. А, ну так вот можно, да. А вот как ты делал сейчас нельзя. Опа, он видит, походу. Опа, все, я пошел. Я поехал домой. Вам опять капец. Я не знаю, вас, наверное, не нак... Во сколько надо наказывать? Я не понимаю. Владелец вообще-то тупой, наверное. Он вообще ничего не делает или что? Он сдох, или вы теперь владелец? Я не понимаю. Ну, как может владелец умный быть или здравомыслящий вас держать до сих пор? Я не понимаю. Как может такой владелец быть? Я не понимаю. Вас не меняет, что ли? Ну, серьезно, или, или они как они их каждый раз меняют или что тупые пускай владелец сам охраняется оружием Не, на ну это будет плохо конечно ну, главное чтобы владелец так раз это не видел видео потому что это будет очень плохо а то он прислушается к моему мнению Ну и все так и сделает действительно а мне так не надо вообще -то. старинная газета 12 тысяч охренеть газета какая-то а -а -а комсомольская правда за 12 тысяч долларов нормально а бабульки могу, могут сейчас без проблем ее продать. У них таких газет вообще на, на миллиард, наверное, долларов будет. А у меня больше ничего нету. Да мне не надо, в принципе, зачем? Соберите взрывной заряд на верстаке? Это точно Майнкрафт, я тебе отвечаю. Какой-то Майнкрафт сейчас, происходит, начинается. Да, реально начинаем. В смысле, что? Собираем, ну... Собрал. Достигни уровня. Так, в смысле, я уже достиг, у меня уже, может, хоть 10 уровень быть. Ну, изучаем, все нормально. А, у меня заметки есть. Да я уже их не смотрю, мне они не нужны. Навыки, я все улучшил, я меня молодец. Улучшил. О, вот это проблема, кстати, он очень дорого стоит. Вот эта проблема. А, нет, не проблем. Нет, у нас проблем нету мы уже жикуем. У нас 33000 тысячи тут есть еще денег. Положите улику в гараж дома. 304. Улику? А зачем она им? Зачем мужику или улика? Я должен улики наоборот собирать, а не отдавать. Что за бред? 300... Что за бред? Как это понимать вообще? Или. Или мы. А, я все. А, я все понял. Я понял. все Мы, получается, положим улики сейчас. Вызовем копов. Или ФСБ сразу можно, почему бы и нет? Наряд какой-то вызовем Типа они приедут такие И тут все улики, ну, которые Так раз э, нам нужны, чтобы Их посадить, ну это гениально просто Не, ну если так думать, то это все правильно Блях, а если так вот То нельзя Не, ну понятно, ну а почему Именно 34, -й? что ли, там Ломбардия Живет что ли, не, ну возможно он столько денег заработал Я уверен, что он может тут жить, в принципе Без проблем А как я, стой, подожди да подожди, ну, а, -а, а в смысле? Не понял. Сейчас -а -а, подожди, что про? А как мне туда за зайти? Это везде ворота и везде стены такие трехметровые. А как мне вообще? Подожди, это же это вообще возможно? Мне фургон надо было купить, а потом на фургон залезть перепрыгнуть или что? Не, ну, возможно, конечно, но я могу его купить, у меня деньги есть. Мне, в принципе, я не могу. Могу ни в чем не отказывать себе на самом-то деле. Я уже все, что мне нужно, купил, но я не понимаю, как мне залезть туда. Подождите, ну я не умею как Спайдермен прыгать на 3 метра. Это невозможно. Ну а как я туда попаду-то? В смысле, вы что, угорайте что ли, мужики? Давайте не будем так делать. в смысле? Серьезно, не понимаю, мужик, здорово. Как сюда попасть? Ты не в курсе? О, че 4, Ни хрена себе. Реально Ломбарди? Ломбарди! Ломбарди! Серьезно! Ломбарди живет здесь, внезапно! А я даже не знал, что он. Нифига себе, он особняк подстроил себе! Нанял охранников кучу! Охренеть, Ломбарди, ты чё? Ты это не охренер армия? Нет! Че ты вообще наделал? Как ты такой вообще? Офигеть! Вот это Ломбардия шикует. Я боюсь представить, как Винни сейчас живет, наверное. не там вообще. Пентхаус шестиэтажный, я не знаю. Везде охранники на каждом метре, да, наверное. Если в Ломбарде так живет. Хотя мы мало чего о нем знаем. Блин, а как же реально сюда попасть? Да блин, да я даже не пойму. Давайте реально купим этот так раз мини-вен, вроде минивэн да. Это не как бы не грузовик, а мини -вэн. Типа он такой не маленький. Ну, маленький, но не маленький. Вот такой, средний, среднячок. Ломбард. Так, ломбард, э, кто, подожди, ломбард в ломбарде или ломбард не ломбарде, я не понял. Я, я на тебя покушение готовлю, ты в курсе? Тебя кана. Если ты ломбарде, то тебя хана. Ну, навряд ли это ломбарде, это, скорее всего, его наемный чел. А, 33 тысячи, смотри. Действительно. Блин. А мне 2000 не хватает. Но она вряд ли не-не-не, она, она низкая. Тут не поможет, все равно. Не-не-не, это не пойдет так. Тут надо, короче, думать посильнее. Я не знаю, серьезно, как мне это сделать. Серьезно, я не понимаю. Как я должен туда пролезть, я не пойму. Там нет никаких вообще залазов, я не пойму. Это скорее всего самое сложное дело будет, но мы должны это сделать. Это финал, по сути, наверное. Ну да, взорвать его нахрен и все. Вот и весь финал, в принципе. Ну а как это сделать, я не пойму. Это довольно тяжело. Ну, давайте попробуем, в принципе. Надо было утро, конечно, дождаться. Ну ладно. То да, да прыгнет, ну. Блин, реально мини-Вен нужен. Он прям... Прямо и все, он чуть-чуть выше был бы. Я, ну хотя навряд я перепрыгнул бы его. А тут тяжело, кстати, тяжело. Блин, это внутри надо здание прям взломать. А может быть можно как-то? Мы же не зря покупали этот самый дорогучий ноутбук в мире. Давайте с помощью него попробуем. Он же нужен нам, по сути, да? Ноутбук для взрыва ПРО! ПРО! То был просто обычно, это ПРО! Так-то давай. Вместо лома. Да я ломом уже не буду шуметь. Это все, это прошлый век. У нас уже только компьютеры. А, подожди. Про. А, вот, видишь, какая система большая. Он, он, у него радиус поражения больше. И обнаружение. У него радиус поражения и обнаружения больше в разы. Чем у того обычного ноутбука. Вот в чем прикол-то, я понял. Все понятно. Ну, непонятно, как все равно это сделать, ну блин. Такая хрень сложная. Они вообще насрать, да? Что я тут взламываю их? И они... они тупые, походу. Настолько, что они даже меня не, заметят, не замечают. Ну да, немало. Ну такое, нормально. <гас> Бляха. А, у меня за игра есть. А, смотри, зим-симулятор. Нормально. Я еще играю в игре, походу. Я смогу в игре поиграть сейчас. Бляха. Ну а как так-то? насрать на меня, да? А ты в курсе, что я тут смотрю на тебя? Ворота сами по себе открылись. Ты в курсе, да? Упа. Так, а сколько же у нее камер-то, ё-моё? и ковняр, я что-то натворил. Как я тебя вообще буду сейчас? Блин, нахренеть. Даже не, не знаю как. Все закрыто вообще полностью. Эй, блин капец. Ну, Это тяжело, конечно. И никто не говорил, что это легко будет. Это довольно проблематично. Так давай уходи отсюда, мне надо проходить уже. Все давай давай. Так идем сюда, наверное, да? Перепрыгиваем через баррикады. Вот так, хорошо. Это безопасное место, наверное. Тут никого никогда нету. Можем в принципе пройти дальше. Так, мы уже видим, куда они идут. Ага. Ломбарди там уже идет где-то. В доме, а он в доме находится. Окей. Вот он, кстати, ходит, вот он, Ламбарди. Бляха. В смысле? Ну ладно, я через верх зайду. А сейчас уже утро, смотри, уже. Не, ну 3 часа ночи, но утро уже, как бы, на утро идет время. Это, на... Это уже почти что утро. Нифига себе. Блин. Она... это не наушники Нам вообще в гараже нужно Че я тут вообще парюсь, я не понимаю Часы, нахрен не твои часы Говно, часы мне не нужны твои Ворота для машин Подожди, это... Так это единственные ворота Тут нет 10 ворот Одни ворота и все Да ничего, он не слышал он... он такой же глухой, какие они, в принципе Чего он там может слышать, я не знаю Ага, гарнитура. Ну, он дешевый, все, 90 баксов, он что за фигня? Геймпад, ну тоже такое себе. Вроде очень богато живет, но что-то у него дешевые вещи. Че он слышит? Ну и что он ничего делать не будет со мной? Он меня слышит, слышит, но толку от этого нет никакого. А нифига, ну реально, а, это, а, подожди, это уже другой чел. Ой-ой-ой, это опасно, кстати Вот это уже опасно, действительно То было не опасно, это опасно Он рядом со мной ходит Тут надо реально Очень осторожно ходить Блин, ну не знаю Ладно, не будем слишком наворовать Наворовали и хватит, все, Нам больше не нужно не будем прям очень много воровать. Чуть-чуть украли, там и все достаточно. Можем уходить. Нам надо, как бы, пройти сюда, да? Надо открыть эти ворота. Не ворота, а двери. Я уже запутался ты, везде, ворота, везде ворота, и все. Ну, окей, ладно. <клёк> ну, кстати, было простенько, окей. Я уже научился эти взламывать и уже все. Мастер. Так, а вот, сюда положить улики, да? Окей, положили. Хорошо, открывай ворота, в принципе. Машинка, ⁇ -мо ⁇ Бляха. Неплохая, но я угонять ее не буду, потому что это еще на полчаса затянется. Если я буду сейчас ее угонять. Мы улики положили, все, ему хана. Ему уже сто процентов гарантировано, что ему копается. Просто копается. И он все уже. Сдохнет а -а -а, в тюрьме. Только жалко, что... Не сейчас. А почему именно в гараже? Почему именно не в его комнату, в, например? Почему именно в гараж? Я вот не понимаю этого. М -м, странно. Я положил бы в кабинет его, типа что понятно, что он что-то там замышляет и все. Это его уже проблемы. Я установил, правильно, да? Я же установил. Подожди, нет? Я установил уже. Все, я больше ничего не должен делать. Я должен теперь уезжать просто. Все, я просто уезжаю, все. Я свое дело сделал, он должен взорвать. А, он его заревет просто. А, так я думал, его посадят, не посадят. Я думал, улики я ему хочу положить. Он взрывчат. А зачем тогда улики, я не понимаю. Или типа улики, потому что мы... Что-то непонятно. А, улики, чтобы взрывчатку это найти? А чем проблема сразу взрывчатку уже поставить и все? В офисе. А, реально в офисе теперь надо ее поставить. А, а это улики были. А, а зачем тогда так заморачиваться? А чем проблема сразу взрывчатку поставить и все? Улики, взрывчатка, еще какая-то хрень. Да смысл, зачем? Ничего нету. Ну смысл, там же было что-то. Не фигня. Ладно. Тогда ладно, я тогда поехал. Не буду продавать, потому что я и воровать слишком что-то сильно не буду. Мне нет смысла. Ну если финал, то смысл мне это все продавать. Я и так уже, в принципе, свободный человек. Я могу уже не воровать и жить себе спокойно, нормально, богато. Зачем мне опять воровать? Не, я не буду. Уже есть. А, уже утро, ну хорошо, окей. Уже сутки его мы не можем подорвать и ничего сделать с ним. Что за фигня? пол сразу подрывать хренам, и все зачем эти улики вообще дебилизм да нам, то на все что за говно не поворачиваем ну, ну, я уже повар, поворачивал, она не поворачивает и все берут и не поворачивает серьезно ну, что за фигня не хочет ни хрена поворачивать нормально ну ладно чем в принципе будем агриться мы уже в принципе уже все я уже могу, в принципе, его подрывать и все, и заканчиваем прохождение. Чё нам, в принципе, париться, правильно? Сейчас установим эти взрывчатку, подорвем его нахрен. И все. А отомстим за то, что он наделал с нами. И дело закончено. Нет, детектор не нужен. Я просто могу открывать, я уже все взломал. Мне, в принципе, не надо ничего взломать. Все. Идите к месту подрыва за особняком. Подожди, я хочу, когда подорву уже, перед тем, как подрывать, я хочу все у него ценное забрать. Ну, типа, чтобы не пострадало. Ну, жалко, будет, если тут какой-то комп... ну, дорогое... дорогие вещи какие-то будут. И они взорвутся вместе с домом. Это будет обидно очень. Ну у него что-то нихрена нет. Он какой-то бомж. Ничего хорошего у него нету почему-то. Блин. Жаль. А он что, не работает нигде? Серьезно? Тупо сидит дома и все. Ну он там вроде сидит, ничего не делает. В принципе, я пройду. Ага, тут все, блин, в камерах. Охренеть. Камеру, по... Камеру понаставил, блин. Придурок. Не надо. Не надо ко мне идти, не надо. Иди нафиг отсюда. Ну, что ты туда приперся? Ну, что это? А, я понял. Ты в курсе, что ты сейчас умрешь? Или нет? Хотя считанные тут минуты остались жизни, а ты тут ходишь, бродишь. Ляха, что с камерой? Что происходит? Че я так? Так, все, я сваливаю. Все, прощай, ломбарде, прощай, особняк, прощайте все. Ограники валите отсюда, вы вроде бы не, ничем не виноваты, в принципе. Ну, вы просто работаете на него. Но вы же. Ну хотя соуча... за, счет... за соучастие наверное, их посадят, но вряд ли они же работают на него. Ну хотя это все равно одно и то же в принципе. Не знаю, как их судьба определится, но мы уже это не узнаем, потому что мы уже подрываем, короче, все э -э, здание. Главное, чтобы нас э -э, взрывом не ударило. О, короче, стейк, просто идеально. Но правда что-то мало, так бомбанулось чуть-чуть странно что бомбанул не так сильно я думал тут пол хаты разнесет а тут чуть чуть возможно ломбарде даже выживет если он убеж... убежал вниз не ну по сути он же не внизу был он, он, он так раз там где огонь. он там ходил ходил туда сюда наверное его убило охранники в принципе выжили но ну, я, я уверен охранники были на улице им ничего не будет за это не ну а там если... там взрывчатка небольшая была там маленькая действительно Бомбанула так чуть-чуть, на кабинет только и все. А так, в принципе, дом и можно восстановить. Ну вот, игра закончилась. Полностью вообще все. Тут дополнений никаких нету, ничего такого нету. Все, мы полностью прошли игры, игру. Можете меня поздравить. Все, игра мне, конечно, понравилась. Очень сам, самая лучшая, наверное, игра про симулятор вора. Просто лучше не бывает. Просто вот это самое лучшее. От разработчиков спасибо им за игру такую. Ну все, мы ее прошли, мы уже нет никаких заданий, мы все. Мы свободные люди, мы делаем, что хотим. Я продавать даже это не буду. Пускай у меня останется. Ну пускай. На память, я не хочу продавать. Пускай будет все. Мы вот так вот закончим серию, там, где начали, в принципе, и все. Будет, пускай стоять статуя наша, все. Мы... Заканчиваю. Если хотите больше таких игр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер. Покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и поддержать меня и дать мне мотивацию снимать видео чаще и качественнее. А, все ссылки есть в описании под видео и в закрепленном комментарии. Можете глянуть, посмотреть, вступить, поддержать. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи и всем пока-пока.